И те независимые источники информации, на которых вы могли бы получать эту информацию, они тоже методично блокируются на территории России. Уже заблокирован Инстаграм, Фейсбук, заблокированы и запрещены всевозможные независимые СМИ, телеканал «Дождь», «Эхо Москвы» заблокирован. YouTube, скорее всего, тоже будет очень скоро заблокирован. Ну или как минимум определенный контент в ютубе будет недоступен для россиян что делать чтобы не не остаться без информации чтобы иметь доступ к закрытым интернет ресурсам? конечно же нужно использовать vpn и сейчас немного отходя от темы и на правах рекламы я порекомендую вам каким vpn сервисом пользоваться я рекомендую использовать Surfshark. Это VPN-сервис, который я лично его протестировал. И его безусловным плюсом является одна подписка, которая позволяет вам использовать его на неограниченном количестве устройств. Это очень важно для пользователей, например, продукции Apple. Когда у тебя есть iPhone, у тебя есть MacBook, и ты не имеешь возможности по одной подписке одновременно работать и с macbook а, и с айфона то это очень серьезная проблема так как покупать а, отдельную еще одну подписку это дорого почти 5000 стоит любой нормальный VPN. а постоянно разлогиниваться на одном устройстве чтобы прилогиниться на другом это это очень сложно поэтому а, Возможность использования этого сервиса на нескольких а, устройствах, это очень круто. Причем у этого а, VPN, у Surfshark, у них есть а, приложение практически для всех платформ. Windows, Mac, Linux, Android, а, iOS, всевозможные, там, допустим, Google Chrome, и вообще, в общем, все, что вы можете себе представить, у них есть приложение, приложение под а, эту программу или операционку. Если вдруг заблокировали YouTube, то вы просто активируете на своем устройстве мобильном Surfshark и вуаля, вы получаете доступ либо к YouTube, либо к заблокированному в нем контенту. Точно так же это работает и на компьютере. Вы просто активируете в том же Google Chrome, допустим, Surfshark и получаете доступ к заблокированному либо видеоролику, либо к полностью YouTube. Если вы думаете, что возможно обойтись бесплатными VPN-сервисами, я на личном опыте могу с уверенностью сказать, что бесплатные VPN-сервисы, они не работоспособны. Вообще никакая скорость, плюс огромное количество рекламы, которая просто не дает тебе пользоваться этим сервисом. И нестабильность. А, не Сегодня он с горем пополам работает, завтра он уже полностью перестает работать. Поэтому, хотите вы того или нет, вам придется а, переходить на, на платные VPN-сервисы. И благо у Surfshark имеется, имеется очень много серверов, 3200 серверов в 65 а, странах. То есть вы можете выбирать любую подходящую вам страну. Интуитивно просто удобный, понятный интерфейс. Вы с легкостью как бы его осваиваете, выбираете себе страны. Ну и для подписчиков Netflix тоже есть очень хорошая фишка. Вы можете получить доступ к, американскому, к американской библиотеке Netflix, просто включив у себя в шаг и страну Америку. Значит, по промокоду саддам вы получите 83% скидки на это приложение и 3 месяца бесплатно. Все ссылки в описании.